Виталий, приветствую тебя! Традиционная встреча, как и всегда, обсуждаем рынки, фундаментальные возможности. Ну, мы с тобой больше делаем упор на фундаментальный фон, хотя очень часто, когда есть какие-то интересные паттерны, ты тоже делаешь на них отсылку. Рынки по-прежнему, друзья, интересные, даже если на повестке экономического календаря нету чего-то прям стоящего, за что можно сцепиться, мы понимаем, что фон нас заставляет быть бдительными, потому что банковский кризис, который ранее начался с обвала ряда американских банков, он легко может выйти на совершенно новый уровень, если, например, придет новость о еще одних серьезных проблемах с ликвидностью какого-нибудь системообразующего и значимого банка. Возможно, сейчас заранее Предугадать невозможно, какой банк окажется следующим. Ну, может быть, и даже и не стоит заниматься этим гаданием. Просто нужно держать руку на пульсе и понимать, что вот так просто эти проблемы, которые начались, они решены не будут. И, скорее всего, сначала будет прям совсем плохо, прежде чем ситуация улучшится. По-моему, на одном из своих последних выступлений, в том числе и в наших совместных эфирах, я делал отсылку на Джеффри Гундлаха короля облигаций, Нью-Йорка, который, в принципе, ранее недвусмысленно давал понять, что этим летом стоит готовиться к началу, или, может быть, даже начало уже было заложено, к серьезным экономическим трудностям, и, может быть, даже финансовому кризису. Почему бы и нет? По всем историческим реалиям, наверное, уже давно назрело э, время, как бы, условия для него, потому что каждые 10-12 лет Такого рода события должны происходить, рынки должны перезагружаться и нужно, конечно же, сталкиваться с последствием того, что делалось раньше. Сейчас последствием являются бешеные экономические стимулы многих центральных банков после ковида, потом резкий разворот политики на 180 градусов, когда она стала стремительно жесткой, повышение процентных ставок, вот, пожалуйста, серьезные движения на рынке облигаций. И, опять же, рынок облигаций, который, может быть, стал причиной, ну, я считаю, что именно так, стал причиной потери платежеспособности, потом банкротства Silicon Valley, Bank и Сигнича. Давай тогда начнем с моих рекомендаций, того, что мне кажется интересным сейчас. Это неделя, ну, практически нет интересных отчетов, разве что в четверг, данные по ВВП, по-моему, в США, но все-таки тоже это статистика, которая не претендует на катализатор, на статус катализатора мощных движений. Индекс доллара, давай к демонстрации экрана перейдем. Угу. Так, индекс доллара котируется сейчас на отметке 102.28. После того, как ФРС повысил ставку на 25 базисных пунктов неделю назад, и после того, как мы имели возможность проанализировать все, что было им сказано, больше сигналов, конечно же, с того, что американский регулятор может не то, чтобы еще существенно замедлить темпы повышения процентной ставки, а даже взять паузы или вовсе начать уже завершать текущий цикл ужесточения монетарной политики. Я думаю, что максимум будет еще одно повышение процентной ставки, хотя многие мои коллеги считают, что повышения ставки уже более не будет. Даже в текущих условиях все-таки для Федрезерва может оказаться так, что поддержание стабильности финансовой системы будет гораздо более приоритетной задачей, чем борьба с инфляцией, которая и так продолжает снижаться. Если американский регулятор все же... Будет сфокусировано решение проблем именно в банковском секторе. Я думаю, что мы смело сможем говорить о каких-то латентных программах количественного смягчения. Ты знаешь, буквально перед нашим эфиром в порядке интереса открыл сайт Федрезерва, посмотрел на баланс. Вот актуальные цифры. 8 триллионов 733 миллиарда. То есть еще чуть-чуть, и мы вернемся к показателю баланса Федрезерва, который был во время пандемии. То есть все, что ФРС сделал в последние месяцы, пытаясь сократить его, и, в принципе, работа была неплохая, проделанная. на минимуме буквально до начала марта. Минимальный показатель по балансу был 8,3 триллиона. То есть удалось изъять с рынка 700 миллиардов долларов. Сейчас, как мы видим, 600 миллиардов уже обратно возвращены через вот эти программы помощи, которые могут быть не совсем очевидными. Но нужно понимать, друзья, что ФРС сейчас печатает деньги. Эти деньги либо идут непосредственно тем банкам, которые явно в них нуждаются, и ФРС знает, что это за банки, поэтому им помогают. Либо ФРС готовится к тому, что все может накрыться медным тазом, и он должен иметь вот эту наличку, чтобы решить проблемы и стимулировать экономику через бизнес, через финансовый сектор и через какие-то новые программы субсидирования для населения. А это все ну, совершенно не залог того, что прям кризис неминуем. Но мне кажется, что больше сигналов сейчас указывающих на то, что э, ситуация может ухудшиться. Поэтому по индексу доллара я пока что сторонник того, что без жесткой монетарной политики, э, без э, э, осознания того, что банковский сектор США миновал, тяжелые времена не вижу причин для роста. Думаю, что снижение продолжится и уже всерьез полагаю, что будет скоро 100 пунктов ровно. На какие активы еще хочу обратить внимание? Европейская валюта мне очень нравится в плане роста. Сегодня, кстати, будет выступление в 13.15 по GMT, выступление «Глокард». На прошлой неделе тоже она очень часто выступала и каждый раз говорила о том, что ЭЦБ будет активно повышать процентную ставку и финансовую систему еврозоны стабильна. С этим можно, конечно, поспорить, что финансовая система Еврозона стабильна, но сейчас в меньшей степени хочется придираться к европейским банкам, когда такие проблемы у американских. И ладно, бог с ним. Если стабильно ИЦБ считает, то хорошо. Значит, больше вероятности того, что политика ЦБ будет такой же жесткой, как и раньше – и ЦБ две недели назад повысил ставку на 50 байсных пунктов, а вся каша уже заварилась с этим, а ФРС не смог позволить себе поднять ставку на 50 байсных пунктов. И в моем представлении у евро сейчас явное такое конкурентное преимущество. Мы видим, что сейчас интерес к евро есть, текущая патерапия 1.08.20, и я думаю, что уже можно покупать с целями. Первая цель отметка 1.09, и среднесрочная цель это 1.10. Так, по золоту, 1953 доллара за трость умству, я сторонник того, что золото еще может протестировать 2000, только в этот раз уже успешно. И это может произойти, как только на рынок придет новость о, скажем, еще одном банкроте американской банковской системы. Я не уверен, что это прямо произойдет в ближайшее время, но мне кажется, что это случится. Поэтому кому хочется поспекулировать золотом, я бы предлагал ставить... Отложку buy-stop с уровня 1970, стоп-лосс 1960 и ждать уже движение выше 2000 долларов за российскую сумму. Так, и британская валюта по аналогии с евро. Текущие котировки 1,2323, рост продолжается. Вот-вот мы обновим январьские, февральские максимумы. Здесь такая же идея. То есть Банк Англии осмелел повышать ставку и намерен дальше делать. Но ему придется это делать, потому что инфляция в Англии. Рост катастрофический, 10,4%, если мне не изменяет памяти. И, конечно же, других инструментов борьбы с ней нет. И на фоне слабости доллара, ожидания того, что Банк Англии в мае поднимет ставку, возможно, даже уже на 50 байсных пунктов, я думаю, что здесь тоже можно засыпаться на такую психологическую отметку юбилейную 1,25. Это что в ситуации с евро, что и в ситуации с фунтом, примерно 150-200 пунктов роста. Так, Виталий, ну на этом все на вот этих идеях я оставлю. Давай слово тебе. Угу, хорошо. Так, всех приветствую. Ну что я добавлю? То, что я ранее говорил на рынке уже несколько раз рассказывал. Деньги побеждают, скажем, зло, да. То есть напечатали напечатали денег снова, ну как напечатали, влили в рынок, то есть получается там по сумме где-то 100 с копейками миллиардов дал Минфин и ЦБ дал ФРС где-то примерно 400, 380, то есть в сумме где-то полтриллиона денег они за последние две недели влили в рынок, да. Если вы заметите, прошлый год, 2022, как начинался, там начали сокращать программу выкупа активов, да, сокращать деньги на рынке. Что случилось да. с рынком? Если посмотреть на индекс S&P 500, давайте я сделаю демонстрацию экрана, чтобы было видно. Так, вот смотрим. Индекс S&P 500, вот у нас когда пандемия, в принципе, разгар ее закончился, <coughs> это 2020-2021 год, да, начали сокращать денежки с рынка, и фондовый рынок пошел вниз. Возвращаясь к исследованию, если не ошибаюсь, JP Morgan, что на рынке правит станок печатный, да, есть деньги на рынке, рынки растут, изымают деньги с рынка, рынки падают тоже мы это можем заметить за последние, так скажем, две недели практически как началось это все фондовый рынок США S&P 500 вырос, да? вот у нас в принципе проблемы начались где-то две недели назад, вот с банкротством первого банка, потом там второй банк, потом Швейцария, потом на прошлых выходных на прошлой неделе Deutsche Bank проблемы <coughs> застучали, да и, но рыночки подросли. В моменте было снижение такое хорошее, в принципе, там и по немецкому индексу, и по другим индексам. Поэтому пока, вот я согласен, ты сделал ссылку на этого экономиста, я его не знаю. Гунвах, Джеффри Гунвах. Да. да, что это придет все проблемы где-то летом, я с ним согласен, <coughs> плюс-минус у нас есть где-то передышка на рынках, где-то квартал 2, да, то есть это примерно весна, лето, возможно, это все летом начнется, как он высказался, или там уже, когда придет активность осенью, да, когда все возвращаются с отпуска, с летнего отпуска и так далее. Итак, давайте вернемся к рынкам. Что я вижу дальше? На прошлой неделе по индексу SP 500 я давал рекомендации на покупку. То есть мы торговались где-то в районе 4000, плюс-минус там 3 с копейками. да. Плюс я говорил, если индекс будет немножко снижаться в зону 3950, вот я отметил вот этот уровень, зеркальный уровень поддержки, можно там было докупаться, я сказал. В принципе, мы показываем неплохой рост. Кто работает там локально, то, в принципе, мог заработать на прошлой неделе. Кто работает среднесрочно, то пока мы в небольшом плюсе. Дальше, какие мои дальнейшие рекомендации? Кто ранее покупал, удерживать покупки. Кто ранее не покупал, допустим, там шортил индекс S&P и хочет перевернуться, то, в принципе, можно рассматривать дальнейшие покупки. С текущих, чуть, если чуть припадем, тоже докупаться с, э, так скажем, локальной отмены сценария, если мы будем обновлять, ну, там, как минимум пятницу э, прошлой недели, то есть это где-то в области 39-30 условно. Да? На, вижу я рост на ближайший там, квартал, достаточно сильный. По S&P 500 мы можем сделать э, максимум, добить максимум, это в районе 3 а, точнее 4200-4300 вот эти максимумы, да. а, Вопрос, будет ли это с текущих, или мы еще будем а, обновлять какие-то локальные минимумы в районе 3800, а, вопрос остается а, открытым. Поэтому, если вы используете эти идеи, обязательно ставьте стоп-лоссы, потому что а, на рынке все возможно, мы можем уйти а, пониже. И не факт, что мы отсюда потом будем расти, там нужно заждать нового какого-то сигнала, и вдруг рынок будет проваливаться, и не сработает та идея, который, о которой я говорю. Поэтому всегда ставят защитные стопы. Да? Как я уже сказал, причина. Влили денег, немножко рынки успокоились. да, Возможно, будет в моменте где-то штормить какие-то новые банки появляться, какие-то проблемы. Но пока это все под контролем, так скажем, на время. Это что касается S&P 500. Что касается евро-доллара, аналогично. На прошлой неделе мы с тобой единогласно были за покупочки. Ты ставил там более локальные цели 0.8, я ставил 1.10. Мы добили 1.09 с копейками, 1.10 не сделали. Пришел на рынок Deutsche Bank, привет, да, сказал… Рыночки хорошо скорректировались. Я вчера вернулся снова к покупкам. Мы с ребятами рассматривали покупочки. Такие рискованные моменты. Где-то в районе 1.0.0707. На текущий момент я с тобой согласен, что мы будем делать 1.09, 1.10 и выше. Обязательно ставить аналогично стоп Защитные приказы, да, где-то за прошлонедельные минимумы пятничные, потому что не исключаю вариант, что мы можем уйти на более глубокую коррекцию вплоть до уровня 1.05-1.03 плюс-минус, но это пока как альтернатива, да. Пока я вижу лонг по данному инструменту, но на рынке все возможно, да, так как я… были прецеденты… К нашему проекту Кухта капитал обращались некоторые трейдеры, которые торгуют, так скажем, без стоп-лоссов. Как оказалось, они показывали некоторые сделки и спрашивали, что делать. Uh -huh. там, примерно я назову некоторые сделки, там шорт евро-доллара у них где-то здесь на минимум, без стоп-лосса, да? и сидят просадки уже там месяц. Да? Депозиты большие, без стоп-лосса, большие объемы. Или там пример, допустим, золота. Есть трейдеры, которые скидывали там сделки. Пример. Один клиент с депозитом где-то примерно 10 тысяч долларов плюс. плюс он шартанул золото где-то вот здесь на минимумах. Аналогично, как и по евро. Да? И сидит сейчас в просадке и спрашивает, что делать. Да? То есть, ну, я на такие вопросы стараюсь отвечать так. Фиксировать убыток, да, а там уже дальше по-новому работать на рынке. Почему? Потому что когда идет привязка к какому-то активу, тем более против тренда, скорректируется ли он, это будет коррекция или разворот дальнейший по золоту или по евро. Это очень сложно сказать. Это возможно пробовать, но это может быть там через 2-3 неудачи сработать какая-то идея uh -huh. э, хорошая. Поэтому так. По поводу S&P сказал залонг э, евро залонг э, По золоту в принципе я тоже за но пока оно здесь такое… Волатильная, да, то есть так вниз, вверх, вниз. Где-то плюс-минус в ближайшее время я тоже буду присматриваться, что оно нарисует. Но пока я тоже как бы залонг, отмена сценария, если мы будем ломать вот эти минимумы, которые у нас были на прошлой неделе, это получается, сейчас не видно, где-то в районе 1930, если мы эту зону уже будем ломать, закрепляться ниже плюс-минус, то тогда, возможно, какие-то сценарии образуются за шорт. Почему? Потому что вот этот всплеск защитного актива, возможно, он прошел, и все возможно, мы можем скорректироваться. Поэтому я здесь пока осторожно золотом, пока не работаю. То есть я практически последний там спекулятивно, последние там несколько недель я с ним не работал почему-то. Да? По фунт-доллару аналогично... <coughs> На прошлой неделе я давал рекомендацию на покупку. Говорил, что с этим инструментом стоит работать на покупочку. Назвал цели 1.24.50, такие среднесрочные. Мы до них не добили, но пока положительно идем в рост. В текущих я бы уже не открывал никаких позиций. Да, будет какая-то коррекция. Посмотрим, что это за коррекция. Аналогично, как и по евро. Не исключаю еще один возврат в, в зону. Примерно один, так скажем, двадцать, один плюс-минус, и оттуда уже буду смотреть на покупки. Или с какой-то локальной коррекцией. Сейчас вот на максимах я не любитель такого. Дальше. Что касается других инструментов, в принципе, все одинаково. Вот если взять те валюты, которые там относятся к доллару, да, то, в принципе, что еще возможно интересного присмотреться, это кто любитель там поторговать, там кто-то не любит торговать, условно евро-доллар или индекс доллара а любит там экзотические валюты, новозеландский доллар или австралийский доллар. Вот мне кажется здесь тоже приоритет на покупку, вот возможно текущих брать плюс-минус, если будет какая-то коррекция. Тоже докупаться и работать на укрепление новозеландского доллара против американского доллара с целями прошлой недельного максимума это в районе где-то 0,63 условно, да, и возможно, в район там 0.64, 0,65 и выше. Да, если здесь аналогия, как и с евро-долларом, то мы должны в принципе обновлять 0,65 максимум прошлого месяца. Но пока, как видим, евро практически у цели. Мы почти обновили 1.10. А вот новозеландский доллар и австралийский, он пока пасет задних. Да? Как-то вот так. Угу. Виталий, спасибо тебе за твои рекомендации. По риску мы с тобой синхронно смотрим вверх. Действительно, условия отличные. Еще раз повторюсь, что сегодня евро потенциально может быть динамичнее, чем другие рисковые активы, только потому, что сегодня выступление Лагард – если услышим снова повторение жесткой риторики, то евро может фигуру легко дать вверх. Так, ну и в целом по доллару тоже пока что как уже была отмечено, пока нисходящая тенденция, то есть тотальное ослабление доллара и спрос на рискового актива. Следим за развитием событий, от нас ничего не зависит, мы будем только адаптироваться к условиям, которые на рынке сложатся через неделю, снова обсудим все. Спасибо тебе, Виталий, что нашел время. Проанализировал со мной рынки, тебе тоже хорошие недели, закрытия и хороших выходных. Пока. Все, пока, удачи.